Красками дружу, пасхальная яичко, с любовью распишу, возьму поярче краски, чтобы было веселей. Любимый праздник Пасха для взрослых и детей. Не будь мое яичко печальное, сегодня ты красивая, пасхальная. Цветик здесь церкви куполок, на этом будет крестник, петрушечный листок. Вот маленькая птичка в безоблачном раю. Я каждому яичку отдам любовь свою. Не будь мое яичко печальное, сегодня ты красивая Пасха.